Майнкрафт, но с новыми супер жизнями. Сегодня я добавил в Майнкрафт 10 новых сердец, которые я смогу крафтить. Я начинаю игру всего лишь с одним сердечком. И постепенно буду увеличивать количество своих хп. А самое главное, что эти сердца необычные. Ведь каждая из них будет давать нам уникальные суперспособности. Которые 100% помогут нам в прохождении. А смогу ли я вообще использовать эти сердца прохождения Майнкрафта? Смотрите до конца, чтобы узнать. Надеюсь, то, что вы уже поставили лайк, а также подписались на канал. Еще нет? Самое время это сделать, ведь одно из этих сердец я подарю вам. А мы начинаем, приятного просмотра! ю там есть деревня! Побежали прямо сейчас к неё. И нужно быть максимально аккуратным, ведь у меня всего лишь одно хп. И пора бы уже начинать крафтить. Но для начала я должен посмотреть, какие вообще сердца мы с вами можем крафтить. Я же надеюсь, никто не будет против, если я заберу кусок грядки у кого-нибудь. Отлично, верстак готов, теперь посмотрим. И вот они наши сердца. О, да! Ха-ха, как же их много! И вот первое сердце, которое мы с вами сделаем. Нам нужно добыть всего лишь грязь, а также песок. И желательно нам это сделать как можно быстрее. Потому что скоро будет ночь, и если бы выйдут, то мне точно... Что конец. Один удар, и все. Придется все сначала. Так, отлично. Землю я добыл. Теперь осталось найти где-нибудь песок. Балка здесь есть пустыня, еще и пустынный храм, но в него еще рано отправляться. Пока что, по сути говоря, полностью бесполезно. Ведь у меня ничего нету. Интересно будет узнать, что нам добавляет грязевое сердце. Все, этого количества нам хватит. Теперь осталось сделать кирку, отправиться в шахту, добыть булыжник, скрафтить печку. Когда все это успеть? А, ну в принципе, прямо сейчас. Хотя есть небольшая идея. Раз, два, три. 3. Вы наверняка не поняли, что произошло? Я сейчас сам еще не понял. Печка готова, теперь переплавляем наш песок. Эх, жалко, здесь кузницы нету. Я бы сейчас обогатился железом немножко. Кто-нибудь из вас видел, когда иметь куриц на крыше? Я тоже впервые это вижу. Где же фиксай? Где же он? Эм, курочка Джек, я есть еще здесь. Кажется, на меня не видит, и слава богу! Вуаля, стекло у нас готово. Теперь кладем его посередине и обкладываем землей. И получаем грязевое сердце. Просто грязь. Итак. Ничего не произошло, ну разве что свинка обрадовалась. Да ладно, серьезно? Ну в принципе, чего можно было ждать от грязевого сердца? Все, что наделает, просто добавляет там еще одну жизнь. Но выглядит прямо шикарно. Самое интересное, что пока я не скрафчу третий уровень, я не смогу перейти на четвертый. А вы посмотрите на третий уровень, это изумруды. Где мне найти 8 изумрудов? Кажись, придется отправляться в шахту. Окей. Хотя, погодите, это может быть намного все проще быть. Определенно, да. И я мясник, а ты мясо. ха ха ха И свиню Упадает очень мало мяса. А еще учитывая то, что у нас у самих пропадает голод, это будет очень долго. Поэтому единственный выход это добывать уголь. Чем я прямо сейчас и займусь. Ну это вообще легче простого. А раз мы в шахте, будем еще и другие ресурсы. О, я думаю, что пахнет углем? Так вот же где он находится. Сразу же переплавим железную руду. И пока мы не добудем сюда все ресурсы задышаться, мы никогда в жизни не выберемся. Ладно, я пошел. На самом деле выберемся. Но железная кирка будет намного все проще делать. Кой железо, а дальше не помню. Кто только мне полтил? Я! Ааа! Как же я сейчас испугался! Я думал, что ты огромный! он просто горел, оказывается! Ууу, аккуратнее, у меня 2 хп. О, железка. Ну, все, этого количества угля мне должно процентов хватить, чтобы выкупить абсолютно все изумруды в этой деревне. Так, что там продают? Вот ты, например, да? Нет, и мясник, а ты кто библиотекарь? Может быть, ты продаешь? Нет. А кто тогда? Ага, в впрятки решил со мной тут играть. А, ясно все. Так, 4 изубруда отлично. 7 изумрудов? Нет! Стой! Куда подожди? Нужно искать еще одного оружейника. У меня уже 7 изумрудов, остался всего лишь один. О, да. Все, 8 изубрудов у нас готово. А значит то, что следующее сердце мы наконец-таки можем сделать. Так, придется добывать еще немножко дерева этого момента ждали столетиями. Кладем стекло и изумруды. Да, отлично изумрудное сердце. Железная дружба. Эм, это как вообще? Так, забираем. Когда вы получаете урон, на помощь вам спешит голем. Что? Как он красиво выглядит, вы посмотрите только. А как это возможно вообще? Я хочу проверить. Вот я получаю себе урон. Ха -ха -ха! Да ладно! Реально заспавнился голем! Это же просто офигенно! Стоп, и они спавнятся бесконечно, что ли? Или только один спавнится, я не могу понять. Вот здесь голем, я падаю, появляется здесь, а тот остается. Значит, то, что мы можем бесконечно делать големов, бесконечная ферма големов. Вы только представьте, насколько это удобно и будет помогать нам. Теперь можно ничего не бояться. Какое-то у нас сердце идет дальше, если не ошибаюсь, морковное сердце. Итак, морковка, благо за это время она успела здесь уже вырасти, поэтому без проблем сейчас создадим себе следующее сердечко. И у нас уже будет 4 штуки. Будет уже не так страшно ходить повсюду. Так, отправляемся и крафтим. Морковка, стекло, прекрасно забираем. Теперь вам не страшен голод, вечное насыщение. О-ху-ху! Это же просто офигенно! Все, мне еда больше теперь никогда в жизни не нужна. Теперь у нас бесконечное насыщение. Мы можем забираться наверх, просто падать. И будет бесконечный реген. Разве это не круто? О, кстати говоря, лотерея на лайк, откуда у мне взялась? Друзья, правила вы знаете, но я сомневаюсь, что мне повезут в этот раз. Эх, раз, два, три. Что? Да ладно. Ho ho ho ho! Я обожаю, курочка Кажись, лайк нужно теперь 100% поставить Итак, мне, как и вам, не терпится уже сделать себе следующее сердце Посмотрим, какое будет дальше Ага, это у нас сердечко и стрел Нам нужно 8 стрел где-то найти Окей, отправляемся в шахту Учитывая то, что у нас с вами есть големы По сути, мы почти что уже бессмертны Нам ничего не грозит а, Но, но, но, вот, нужно скрафтить меньше 100% И еще раз у нас с вами куча угля, почему бы нет Давайте сделаем огромный переплавильный цех И поставим переплавляться наше железо ну все, теперь отправляемся. О, 100% отправляемся, потому что дождь здесь идет. Так, с факела я взял, поэтому. Ой, это было немножко страшновато. Нам нужны скелеты. Нам нужно много скелетов. Давай, Голем, за мной, за мной побежали. Здесь просто тупик. Опа! Кто там стреляет? Ага, вон они. Да, да, да давай, падай, все. Давай, давай, давай. Давайте, косите их, големы. Хорош, молодцы. Давайте еще одного. Красавчики просто. О, нет нет, я тебя спасу. Я тебя спасу, дружище. Я не дам тебе просто так умереть. Ух, ты ж меня защищаешь все-таки. Я тебя тоже защищаю. Мы с тобой, братья. Только здесь много собралось. Так, я не понял. Вы что, разренились? будет бить этого скелета. У нас сами три стрелы. О, у меня Круто прикид, вообще не колется. Да, да, паук, ты такой умный, конечно. А не хочешь поговорить с моим братаном вот таким вот, да? И еще один скелет. Так, уже быть, я с тобой один на один разберусь сейчас. Мне даже галебы не нужны. Эм, правда, мне ничего не выпало, ну да ладно. а, -а, -а, -а! Откуда что? Просто что? Откуда? Я посреди от вообще не заметил. А в любом случае спасибо. Ему. Ведь мне все равно нужно было идти наверх. Там уже нечего ловить. О, здорово! больше 4 стрелы. Стрел падает очень-очень мало. Лохи дела. Стемнело, дождь идет. Ничего не вижу, никто не спавнится. Не могу понять, сейчас ночь или день? Да не ты я про время суток я в аду. у меня газ крепит, но я свалю отсюда. Вот тебе шартую обратно и я машу. Но никто мне не машет в ответ. Никто не пришел на фан-стречу. Так, вот еще, то да, крипер не мешай, пожалуйста! О, молодец. Эх, ничего не выпало. Скелеты жадины. Братан, разберись с ним. Красава. Давай, давай, гаси его. Давай, эти пацаны. Хорош. Просто выкинули его отсюда. Но, кстати говоря, я только что понял, что когда я умер, у меня сохранился инвентарь. Хоть и нет, у меня кип-инвентарей. Возможно, это все благодаря грязевому сердцу. О, эта пачка прям по мне. ой ой, -ой больно, больно, они по 2 хп снимают. Я хоть как бы это и без смерти, но все равно могу умереть. Все, 9 стрел у нас готово. Правда, у меня стекло заканчивается, Нужно добыть еще больше песка. О! А, а, а, а, а, а, там Крипер взорвался прям вплотную ко мне. Все, бежим обратно, как раз дождь закончился. А, нет, не закончился. Посмотрим, как поживает там наше железо Все переплавилось, все отлично Эм, там лицо еще одно упало И теперь ставим песок, а пока что скрафтим еще одно новое сердце Новую жизнь Обкладываем все стрелами и получаем с вами Сердце лучника Засунь свою стрелу обратно, скелет Не знаю куда, но мы это сделали При получении урона вы будете выпускать Вокруг стрелы Офигеть, да ладно Так, попробуем, залетаем наверх, получаем урон Вау, я же теперь буду отпугивать Абсолютно всех эндерменов в краю Или я если на меня нападет гигантская толпа зомби, то я вообще легко и просто от них избавлюсь. Переходим к следующему сердечку. И это у нас сердце из пороха. А, сердце крипера. Интересно, на что оно способно? Нам нужно добить пороха. Пороха у меня пока что пороховницы нету. Но это не проблема, ведь рядышком должны быть криперы. Хотя нет, у меня появилась идея получше. Мы отправимся прямо сейчас в ту самую пирамиду и достанем оттуда порох. Это же гениально и просто. Надеюсь, что нам повезет и там будет находиться порох. Ой-ой-ой, это было опасно, это было страшно, это было больно. Отличненько, вот мы с вами здесь. Ага, и уже до да, пороха есть. Здесь еще больше пороха. 10 штук. Золотые яблоки. Песок возьмем. Острота 5. Мы же можем это сделать. Да! Еще больше пороха. Зачарованное золотое яблоко. Ха-ха! Даже субрут здесь есть! Не зря, не зря мы сюда пришли. Ну, однажды, всякий случай, заберем тин Вдруг там тоже понадобится. А теперь выбираемся наружу. Нужно будет забрать то самое стекло, которое мы с вами перебавляли. Эм. Я же спускался, была ночь Поднялся, стало утро, это как? Мне кажется, это опять та самая параллельная вселенная Где вы подписаны на канал Параллельная вселенная, это, конечно, круто, но лучше, чтобы вы были здесь, в реальности подписаны Ну, пожалуйста О, спасибо большое Итак, поехали крафтить Стекло посередине, порох сюда и готово А сердце крипера Разрывная Так, забираем его При получении урона вы будете взрываться О, вы только посмотрите, как же красиво выглядят мои сердечки Так, проверяем. поднимаемся наверх, получаем урон Вау! Еще и стрелы стреляют! Это что-то нечто просто. Ха -ха -ха. Сердце из алмазов. О, да, мне придется опять спускаться в шахту и находить алмазики. Окей, не проблема. Погнали искать. Мне теперь вообще ничего не страшно. Хотя нет, если все-таки упаду в лаву, это будет немножко неожидаемо. О, я как раз таки ее уже слышу. Отлично! Первые алмазы мы с вами уже смогли найти. Надеюсь, здесь как можно больше Самая гигантская кладь. И это у нас шесть штук. Ладно, идем дальше. А, кирка сломалась. Ребят, это было очень страшно. Я не знаю, вы это видели? Он в такой тени находился, что просто ну невероятно такое. Будто бы херобрин. Это все его проделки 100%. Интересно, а если я вот сейчас упаду в лаву, то я буду бесконечно взрываться. Офигеть! Все! Я понял! Я понял! Я больше не буду так делать! Нет! Нет! Живи! Живи, писай! Живи! Я все, я-я-я передумал, я я извиняюсь, я больше не буду делать Это была ошибка Я не виноват, оно так случайно вышло Немножко передохнем и сделаем то, что мы хотели сделать с самого начала Во-первых, сделаем три железных блока Супер, и из них сделаем наковальню Я всё-таки два алмаза, чтобы сделать алмазный меч И на него накинуть остроту пять 5. Пять 5 уровней всего лишь готово, зато у нас теперь супер мощный меч А из основного железа можно сделать себе немножко брони Хоть она мне не нужна, но все равно будет полезна Также у меня есть где-то один гравий, да Выбиваем кремень! Ребят, сегодня... Что?! Сегодня какой-то не... Это что такое?! Это читерство, это невозможно! Почему мне никогда не везет? А сегодня из первого раза яйцо выпало! Играве выпал! В честь такого нужно всем двойные лайки поставить и подписки! Давайте мы это сделаем! 300 тысяч лайков! Это будет невероятно! Я ж сниму штаны тогда! Я не шучу! 300 тысяч лайков и я снимаю штаны! А теперь продолжаем искать алмазы! Нам нужно найти всего лишь одну кладь из пяти алмазов и все у нас в шоколаде! Но, кстати говоря, я видел, что там нужен еще обсидент для следующего сердца! Поэтому придется потратить и эти алмазы! Тоже, чтобы сделать алмазную кирку. Получается, что алмазы пока что подождут. Мы с вами должны добыть обсидия. Ох, это будет долго. А! Эм. Да, я ж еще не сделал толком, даже. Продолжаем искать алмазы. Итак, у меня один алмаз. Сколько же здесь будет? Ну, в принципе, неплохо. Осталось еще чуть-чуть. Нашел, нашел Все, отлично, алмазное сердце у нас уже в кармане Нифига тут алмаза! Момент истины, это сердце должно быть одно из самых лучших Обкладываем алмазами стекло посередине и получаем алмазное сердце Алмазный парень, ребят, ну слушайте, один на деревню такой мне кажется Забираем, когда в руке инструмент, меч или драгоценный блок Он будет заменяться на алмазный? Подождите Что? Да ладно? Деревянную кирку беру она становится алмазной! Зачем я это крафтил? О, отлично! Все него чары не пропадают. Стоп, а если я возьму землю? А, драгоценный блок. Что считается драгоценным? То есть, допустим, если я сейчас сделаю из железо-железный блок возьму его в руки, то он станет алмазным! Просто! Вау! Это очень круто! Мы, допустим, сами сейчас сделаем, ну, каменный топор возьмем в руки, и он станет алмазным! Ну, все, мне больше, в принципе, ничего и не нужно. Я бы сделал себе броню, но, как вы понимаете, броня мне совершенно не нужна. Я даже железный грудник выкинул. Итак, следующее сердце которое мы сами сделаем моментально быстро ведь у нас уже все готово это обсидиановая прочнее только бедрок я совершусь но мне кажется прочнее только фиксай забираем это сердце дает полное сопротивление взрывовым падением у нас сопротивление подождите а буду ли я получать урон теперь от лавы страшно но да я все-таки получаю урон от лавы ой ой ой, -ой. хватит Хватит взрываться, хватит в взрываться. Тебе валидола, что ли, налить? О, так-то намного лучше. Но все равно опасно. Нормально так покрасил стену. Теперь нам нужно с вами отправиться в ад. Поэтому делаем портал. Не зря я добыл кучу обсидиана. О, да. Мне теперь нужно будет добыть железо. Нет! Нет! <р Cordial docential manipulator> все хорошо, все без паники, отправляемся. О, да! Ребят, я не знаю, это лучшее видео, это самое лучшее видео. Еще и крепость рядом. Я просто в шоке. походу реально придется снимать штаны. Ребята, напоминаю, 300 тысяч лайков. И я это сделаю. Следующее сердце делается у нас из эфритовых палок. Бу-бум! Нормально, чертоги страха, добро пожаловать. Ну давайте, кто на меня, кто на меня? О, нет! О, нет! Я только что понял, что если меня побоет эфрит, я скорее всего взорву всю эту крепость. Двух ударов умирает Вот что я придумал. Я все-таки съем золотое яблоко, чтобы они меня не поджигали. Эм, окей. Ладенько, рискнем. Надеюсь, что они меня не подожгут. Да, хорошо, отлично. Ножа. Фу! Все получилось, все удалось. Нет! Меня чуть не подожгли. У нас уже есть один огненный сдержен. Эх, спавнер взорвался. Да. Ха -ха, как я и думал, это будет чрезвычайно тяжело. Давай, давай, стреляй, стреляй. Опачки. Красава Промазал Теперь моя очередь. Нет, не улетай! О, спасибо. Эх, -э, кто там стреляет? Нам нужно очень много фридовых палок. Нет! Нет! Нет! Только не в лаву, только не в лаву, только не в лаву, пожалуйста! Ух! Жив целый орел! Супер! Еще минус один спавнер. Сундука, в нем есть обсидиан и золото. Можно построить портал обратно. О, я вижу очень много мяса. Нет! Нет! Нет! Отлично! Как везет, как много палок! А, что ты немножко забыл, что мне прыгать вообще нельзя? Нет! О нет, о нет, о нет, о нет, о нет, о нет, о нет, о нет, о нет, Я? нет, о о нет, о нет, о нет, о нет, о нет, о Раз, но я в себя не пил, сюда зомби! Шесть палок у нас уже есть. Посмотрим, что нам даст это сердечко. Пламенное сердце, пламя внутри. Пламя внутри всех нас. Забираем и. Да! Дает сопротивление огню и лаве. Ну все, мне теперь вообще не страшно. Давайте, фриты, стреляйте в меня! Ничего у вас не получится! О, смотрите, я, я теперь даже горю! Ну, образно горю! От меня частицы исходят! Как же это все-таки круто! Друзья, не пропустите следующее видео, ведь скорее всего мы с вами будем добавлять супер новый голод. Что? <свы> Вы это видели? Офигеть! <свы> Оказывается, что это сердце не только нам дает способность быть невосприимчивым как дю, но еще и пускать фаерболы. Прям как самый настоящий ифрит, но есть она небольшая проблема. Не все так хорошо, оно работает в противоположную сторону. Стоп, как, как это работает? Я смотрю сюда, ничего не получается. Оно летит как-то вообще непонятно. Странная траектория, но в любом случае это работает. Ребят, офигеть, я все понял Это самодаводящийся фаербол Нам не нужно специально куда-то высматривать, чтобы стрелять Просто Рандомно стреляем, и он будет попадать соперника Да Вы только посмотрите, как же это круто Куда он сейчас, например, стреляет? Там, скорее какой-то... Да, да, он свинозомби стрелял только что нет, все в порядке, я жив, у меня не воспринчивость, но бесконечно взрывы, конечно, немножко напрягают. Это было тяжело, но я справился. А, ну, делаем снежный биом из ада, почему бы и нет. Но все, мы готовы отправляться обратно в мир. Нам теперь нужно будет добыть кучу эндерменов, попасть дракону, а самое главное сделать наше последнее сердце. Сердце дракона. О да, я появился обратно здесь. Причем смотрите, как интересно. Рядом нет умовов, я не могу стрелять фаерболами. Придется выбираться наружу. Опачки, а на улице как раз-таки ночь. Кого стреляем? Непонятно в кого. Он с крипера давай. Вот так-то намного лучше. Конечно, из-за того, что здесь слишком много мобов, он стреляет не в самого ближайшего, на которого он нацелен. Вот-то примерно этого. Шикарно. О, oh, нет, только не отравление! За что? Я только что был наверху, теперь я опять в пещере какой-то. 30 секунд. На какой высоте? На 9 Поиск крепости активирован! Побежали! Но погодите-ка, мне нужно добыть немножко дерева. Открыты новые рецепты! Драконье сердце. И делается оно из драконьего дыхания. То есть нам нужно еще больше стекла. Но это вообще не проблема. Прямо сейчас переплавим. Все, идеально, все готово. Теперь можно отправиться искать. Нет! Нет, 11 штук осталось. Не дай бог мне не хватит. О, все, в другую нужно идти. Выпади. Что? Да ты издевайся, 10 штук осталось. Ладно, копаемся вниз. Не дай бог, сейчас что-то пойдет и так. Крепость, крепость, крепость, крепость, крепость, крепость, крепость. Где же ты находишься? Сундук? Есть надо один. Отлично. И у меня как раз-таки остались и стержни. Поэтому мы с вами сразу уже сделаем на всякий случай. Готово, один штук у нас есть. А вот и портал. И в нем. А, нам даже он не пригодился. Здесь уже три штуки волкнуты. Супер, и прыгаем. Ух, ну здравствуй, дракон. Берем наши пузырьки. Эй, ну куда ты? Стой. Ну, пожалуйста, ну сначала меня. Я не хочу тебя убивать. Ты же понимаешь, что это будет легко и просто это сделать. О, спасибо большое. Девять драконьего дыхания нам нужно. Э, что-то не напирается. О, так-то намного лучше. Но все, делаем последнее сердце. Драконье дыхание и посередине стекло. Драконье сердце, сила Тавакина. Фус, Руда. Э, ну да. Все призвали тебя на высоких ротгар. Нифига себе. Я теперь могу летать. И если у меня суперспособности? Фус, Руда. О, молния ударила. Подождите. Реально если какая-то способность? А, ладно! Я по приколу сказал фосруда, но это теперь реально работает. Я могу откидывать всех бобов. Я конечно думал, что суперспособности будут необыкновенные, но чтобы настолько? А ну пошли с моих земель все Ха-ха-ха! Как это круто! Раз у нас не воспринимается взрывом, тогда взрываем абсолютно все это! Отлично! Осталось всего пару кристаллов и мне даже не придется бить дракона. Все, что я буду делать, это просто к нему подходить. Так я не понял, андермены? А ну пошли вон от моего дракона! О, да! Фус, рода! Ну что, дракон, давай побеседу немножко. Я хочу поговорить с глазу на глаз. Эй, тебе что, не нравится? Алан, тебе, дружище, ну все ж в порядке. Я просто хочу обнимашек. Это все, что мне нужно. Ну не уходи ты от меня, подожди, не улетай никуда. Вот Смотри, какой быстрый. Чуть-чуть осталось. Да, все. Отлично, мы убили его! Мы выиграли, мы уничтожили! Энд, а ну пошли отсюда! Куда там лезешь, эндермен? О, да, теперь с гордостью можно прыгнуть в портал! Вы думали, сейчас будет концовка? Нет, ушки, мы с вами появимся в обычном мире, я хочу попробовать обычных мобах это. Посмотрите, как это забавно! Я могу так до бесконечности делать! О, сруда! О, да. А теперь, надеюсь, что вам понравился этот ролик. А если это так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь этим видео с друзьями. А для вас, сразу зафиксай, не забывайте смотреть предыдущие видео, ведь они очень интересные. И напоминаю, 300 тысяч лайков, я снимаю штаны. А также не пропускайте следующие видео, они будут такими же интересными. Всем удачи, до скорых встреч пока. Увидимся в следующем ролике. Пока! Э, ты, ты, ты, все еще здесь? А, ты лайк забыл поставить и подписаться забыл. Ладно, давай, я, я, я пока не, это не выключу ролик, пока ты не подпишешься. Не, не сделаешь это. Я, я, я серьезно говорю. Да ладно, тебе снишь уже эту кнопку. Вот так-то лучше! Пока!